Всем привет, вы зашли на канал по покеру и перед тем, как начать смотреть, мне, друзья, хотелось начать вступление с такого небольшого комментария по поводу данного видео. У нас будет сегодня одно из топов видео, которое я подготовил специально для вас, именно для тех, кто хотел бы освоить игру 10 макс и начать играть в плюс. Данная методика игры приносит мне хорошие результаты на дистанции. Что интересно, друзья, мне не сразу удалось освоить покер. Это для тех, кто только встал, возможно, на этот нелегкий путь, а именно 10 макс. Это когда вы сели за стол, правильно я думаю будет сказать за полный стол, где участвует только 10 игроков. Не так сложно научиться играть в покер, намного труднее научиться выигрывать. Наверняка вы читали в книгах или на сайтах, форумах, что самих стратегий игры в покер достаточно много. И каждая из них основана на определенных приемах, оптимальных для конкретных условий, характера и тактики оппонентов. Разобраться и адаптировать их для себя можно будет со временем. Я играл много и по-всякому, что я только не делал, но результаты были очень плохие. Я даже разочаровался по поводу такой игры. Я играл Тайтова и Лузова, и что я только не делал. Свои результаты я записывал в толстую тетрадь. Во снах я освоил те ошибки, которые я допускал, делал выводы, а утром опять играл, и еще раз играл. И так тянуло 6 месяцев. Бывало, что я играл по 3000 турниров в месяц. По итогам игры прибыль была просто ноль. Ноль по прибыли, плюс-минус несколько центов. Меня даже одно время очень злило и напрягала такая ситуация. Если с вами было такое, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Так как я игрок-любитель, и у меня нет игроков, друзей, у кого я мог брать какой-то опыт или уроки по покеру, и мне приходилось все познавать самостоятельно, форуму, сайты, книги. Но что хочу сказать, и даже запомните то, что я сейчас скажу. Все те доводы, которые говорят на сайтах, книгах и так далее, они хороши теоретически, возможно и правильны. Я пробовал играть согласно с тем тем рекомендациям, но успеха все равно не было. Не было такой четкой игры, чтобы я чувствовал себя уверенно. И после 6 месяцев проб ошибок я начал подниматься вверх. Мой график пополз вверх и это было чудо. Что-то сдвинулось с места. Если вы внимательно слушали, то я ранее говорил, что игра доходила до 3000 турниров. Может кто-то из вас спросит, как это возможно. Хочу сказать, что я играл с дополнительной программой. Может кто-то из вас слышал про такой компонент, как Table Ninja. Хочу сказать разработчикам, что спасибо вам за созданное детище. Я до сих пор не умею пользоваться Hold'em Manager 2. Осваиваю, но пока результаты нынешний. Так вот, Table Ninja помогал мне в скорости переключения столов. Помогал мне со временем и так далее. Хочу также сказать, что я говорю это не в целях рекламы, а именно по своим наблюдениям. Я открывал за раз, одновременно 25-30 столов. Но скажу честно, 30 столов было намного затруднительно. Не успевал, заканчивалось время и приходилось нажимать кнопку продолжить. Я решил, что мне комфортно играть 25 столов одновременно. Это был настоящий экшен. Меня просто трясло от такой игры и я испытывал удовольствие. Представляете, друзья, вы жмете механически шаблон на кнопке check, рейс, fold или алл in Иногда я видел свои фишки, а там просто громадный стек. Это очень здорово, по итогам получается хороший плюс по деньгам. Кстати, я не сказал про взнос на турнир. Играл я турниры до 7 долларов. И обязательно по банкролу. Я не буду сейчас объяснять, что такое банкролл-менеджмент. Это отдельная тема. Но хочу сказать, кто не знает, обязательно изучите эту тему. Если вы хотите играть долго, пожалуйста, следуйте указаниям. В данном видео, которое будет через несколько минут, я открыл не сильно много столов, чтобы вы как-то могли успевать смотреть, что и как я делаю, а лучше записывать через перемотку. И как я ранее говорил, стратегий ray покер достаточно много, и каждая из них основана на определенных приемах оптимальных для конкретных условий, характера и тактики оппонентов. Данный стиль игры, который у меня выработался на протяжении нескольких месяцев для данного типа игры, а именно 10макс лузово агрессивный. Опять же, кто не знаком с таким стилем игры или вообще не знаком со стилем игры в покер, то рекомендую сначала почитать об этом. Это достаточно интересно, если вы хотите серьезно отнестись к покеру. Хочу также извиниться за то, что возможно много говорил, но это дело только для вас, чтобы вы могли лучше почувствовать всю суть и прелесть данного видеоматериала. Я думаю, друзья, что вы догадались. Сегодняшняя тема видео – мульти-тельблинг. Я, друзья, не помню точно, кто играл. Но сейчас вспоминаю, это был год 2009-2010. Опять же, то ли игрок на Nanoco, он же самый Рэнди Лью. Это, пожалуй, самый известный мультитейльбер всех времен. Данное видео можно будет посмотреть, нажав эту ссылку. Или под этим видео. В онлайн-покере он заработал миллионы долларов. И все благодаря его способности справляться с многочисленными столами и получать от этого прибыль. Или талончик. Так называли девушку Эндриэн Роусомс. Опять же, все это вы можете посмотреть в интернете, если вам будет это интересно. Так вот, или он, или она играли 49 столов одновременно. Хотя, конечно, я могу ошибаться, так как это было давно. Я также стремился к тому, чтобы тоже открывать максимум столов на Покер Старс. И думаю, что на этом пока хватит. Так как можно много говорить, но будет ли от этого толк? Если у вас будут какие-либо вопросы или пожелания, то рекомендую их опубликовать под этим видео. А мы, друзья, отправляемся смотреть и делать анализ данного видео. Приятного всем просмотра! There, well Добрый вечер, друзья! Сегодня мы будем продолжать свою серию турниров. Будем открывать 15 столов играть фифтики. Это моя любимая дисциплина, в принципе, на которой я больше всего наверное, поднял свой банкрол. но На данный момент он у меня небольшой, потому что у меня были перерывы два года. А на данный момент у меня около 120, 121 доллар на счету. И что хочу сказать. Мы будем открывать 15 столов. И сегодня я попробую во всех 15 столов попасть призы в принципе это маловероятно как сегодня я смотрел одно из видео Сергея городецких где он в принципе говорит что э, ну, невозможно и всегда играть и всегда выигрывать Ну мы поэтому будем так вопреки всему э, настраиваться на то что все-таки затащить эти 15 турниров и в принципе давайте приступим нашей сессии здесь вот у меня уже <смех> открылся один стол вот в принципе второй вышел мы закроем ненужное лобби так и вот мы продолжаем регистрироваться в турнирах в принципе так активно смотрю у нас здесь проходит регистрация вот уже третий стол открылся на принципе сейчас без 20 можно сказать <смех> 5 у нас сейчас праздники, 2 января, в принципе, второй день, как в новом году наступил. Всех, в принципе, поздравляю с Новым годом, желаю удачных побед, больших выигрышей, улучшений своей игры. Ну и все-таки чаще, наверное, играть в покер, оставаться в игре, играть в плюс и всего-всего вам желаю в этом году. И, соответственно, присоединяюсь я по заразделениям. Себе тоже желаю больших побед, больших высот, больших выигрышей. И оставаться в форме. Так, ну, сейчас я поставлю свое здесь, свое расположение столов, какое мне, в принципе, удобно. В принципе, на, на днях я... Смотрел тоже неплохое видео с одним профессиональным игроком, где он вот дает именно рекомендации <смех> в плане э э э мультитейбл, да, вроде вот это называется, я что-то немножко сейчас... То есть как можно, если вы открываете много столов, был один из его из из советов, который я принял, то желательно, чтобы больше столов было видимо. То есть раньше открывал по четыре стола, они друг другу накладывались. Сейчас у меня идет 9 столов, то есть три, видите, да, вот уже вот так вот. То есть раньше два здесь было. Поэтому как-то прислушался я к его совету. И вот сейчас вот играю по его методике. Так, у нас открылось четыре стола. Еще 10 нам надо открыть. Туз-2 я зайду колом, в принципе. Считаю, что неплохая рука. Так, Туз-10 я буду делать мини-рейс, но 8-3 я буду скидывать. Для меня рука это мусор, в принципе, тут начало турнира. Что хочу сказать э, по такой вот дисциплине. Ну, считаю, что, в принципе, несложные турниры можно в принципе играть выигрывать э, не, не до каких-то там не до третьих мест там не до первого тут надо доходить а в принципе попасть в пятерку и будет результат там в принципе минимум я где-то ну, часто это будет когда вы будете свои полтора доллара забирать но в принципе я вот здесь доходил когда первое место но это можно до 7 долларов где-то дойти вот видео у меня 6 чем-то было но видал что большим стеком соответственно первое место это до 7 долларов вы можете как сказать общий выигрыш составит так но ну здесь нам нужно нужен валет или туз в принципе туз 7 тоже заходим так что будем ждать Вольта, надеюсь что он придет и так, у меня тут флэш-дрон, я буду... Здесь что-то очень много, попробую изолировать. У меня две дамы на среднем нижнем столе. Ну, нам как, как по крайней мере, я думаю, что или, в принципе, посбрасывают все, тоже мне, в принципе, устроит, ну, или танец один какой-нибудь. Человеческий, мы, в принципе, и будем играть, продолжать. Дальше розыгрыш нашей руки. Так, нам нажим буби. Это будет лучше. Ну, так вот, туз, в принципе, тоже. Так, еще у нас от один стол открылся. Да, вот доходит Буби. Я в принципе здесь поставлю немножечко, чтобы нам просто добрать. Навряд ли он скинет свою руку. Если я поставлю. Ой, на, наоборот, он сбросит. Ну, то есть и так вот уже на небольшой, скажу, ставки он уже сбросил. Поэтому, в принципе, я думаю, что розыгрыш был. Наверное, правильный. Так, тусим выбрасываем. Продолжаем нашу регистрацию. Так, вот единственные столы немножечко. Так, мы сейчас попробуем изменить. Вот раньше у меня вот так было, по 4 стола открытыми были. И, то есть, так, обзор, да, вот вроде казалось. Ну да, видимость, в принципе, получше все-таки уже большие кружки Но можно видеть хорошо фишки Поэтому... так ну мы сейчас поменяем да мы вот тут сейчас сделаем что у нас вот есть нашего вот так поставим да наверное вот это вот будет идеальный вариант так продолжаем сказать что у нас тут есть регуляры, они у меня отмечены таким вот. Так, это мы тоже отметим, как на красный такой я вот ореольчик, что ли сказать, так перешел. Все они у меня будут красными. Так, валет 2 мы будем сбрасывать. В принципе, тут рейс и не, рука, в принципе, не так. -то. Так, 6-9, о чем, как у него здесь получилось, да? 1400 Что -то, В принципе-то фишек-то у них нормально. В принципе, начало турнира 1530 блайнды. кола рейс Call. Сейчас посмотрю, как было разыграно. Бэд. Кол. Bad. Кол. Äh, непонятен мне вот этот игрок вообще в принципе он закалила закалировала орлы äh, не имея да вот тут мы практически на мусор руке но я думаю что этот игрок он новичок скорее всего то есть нельзя, конечно, наверное, оценку делать. такую. Но, в принципе, как сыграл, конечно, знаете, как прибыльно. Конечно, нам выгодно с ним, наверное, будет играть. Но я так думаю, что это, скорее всего, наверное, новичок. Практически он весь стек дослил. Да, у него 1440 фишек было. Не сказать, что, возможно, этот игрок тоже правильно разыгрывал рук, но тем не менее у него была девятка. Хоть какая-то пара, который, в принципе, он вот попал и он активно так ставит на ней. То есть тоже он практически свой весь стек поставил. Ну, не знаю, что, но ну, явно что. Ну, наверное, два фиша, что ли. Не скажу про этого, но ну, это точно, наверное. Так, у нас тут две пары. Тут у нас можно было немножко побольше поставить, наверное. Чуть отвлекся. У нас тут рэк был. Да, он на даму король, в принципе, не попало. Так, десятки у нас рейс был. ТУ 6 я тоже закалирую. Рейс был от Бианка. Тут, наверное, я переставлять буду. Здесь я тоже на 6 по подниму, в принципе, информацию получу. Что там. Так. Что-то у нас тут минимальное. И, наверное, я еще подниму, наверное, тоже на ну, 150. Посмотри, что у него. Да, нету так что у нас тут по столам да ну, сейчас мы накладочка все равно происходит до да? 368 да а ну 6 один стол куда-то ту с дамой будет рейс постараемся еще раз их оформить как нам удобно да да вот он один стол появился так и у нас Регистрации. так но ну здесь три король король 7 в принципе буду заходить да готовы закроем лога. чек дам у нас есть тут ну банк наверное это много да наверное вот так я сделаю мы были резером вроде бы здесь 32 наверное, я зайду так опять немножечко. у нас тут 9 столов сейчас мы их настроим да здесь нам ничего не заходит туз 8 я буду сбрасывать да вот у нас сейчас тут приходится немножко такие изменения делать ну тузы я буду переставлять наверное. да и он ставит я буду здесь скалировать какой-то блеф провести наверное, у него пара так сказать наверное, короли да у нету с королем но не надо да тут повезло ему конечно и она а мне здесь уже черви 7 3 пол но черви король да я думаю что Черви король 8, что ли? Да, она не пришла. Надеюсь, он лайн флеш собирал. Давай чек. Не он бы ставит. Это, конечно, сильная ставка с его стороны. Соответственно, я буду сбрасывать. Так, 10 король, 220. Ну, давайте попробуем по шансам банка, что ли, сделать. кол Да, мы не выпадаем. у нас стол открылся 3-4 я здесь буду сбрасывать не буду этот играть В принципе я могу сыграть и на другой карте которая мне будет прибыльно не буду я калировать резера так так что да. у нас тут это 5 и 5 10 столов так что у нас здесь происходит 12 14 да пока Да, меня там ждут уже до да, шестерка у меня есть но это 10 дамы я буду резить Ми мини-рейс я делаю так немножечко, как сказать э, буду держать стол в таком напряжении небольшом. Так, 8 10 валет 6, да? 6 валет. <клес> Давайте я заколю. <клес> Давайте 9 король мы тоже сделаем рейд. 10 дама, да? Но нам король нужен. так 10 валет тоже рейс да у нас есть я буду чек делать и здесь у нас делает рейс на принципе здесь тоже мы получаем более рейзером у нас ничего не попало так у нас вот еще вот парочку столов Туз король мы, наверное, будем открываться. И тут с дамой мы тоже будем рейзом заходить, да? Так, 10 валета мы еще рейс видим. А ну, здесь одномасса, наверное, заколю. банк буду Здесь есть дама, опять мини-рейз буду делать. наверное здесь его банк надеюсь у него там король-дама, король-валет да, он что-то не дождался, там видно что-то собирал, скорее всего он там, стрит или так, еще один стол, так мне в принципе э -э, мне нужен валет, валет-дама да, тут -то не, не совсем-то, конечно Так, и здесь мне нужен. 10 да, матрида 3, да? Так, он ставит. Он ставит. На чем же он ставит? Да, у нас две пары. Он с рейзером, да. Туз за короли, что ли, у него? Давайте заколим. Да, у него туз 9. Девятки мы будем заводить, туз король у меня 3 бет будет. Так, давайте посмотрим. Да, туз 6 у меня есть. Да, немножко пошла активнее игра. Хочу посмотреть, да, на чем он играл. Он делал ререйс рей моих 10 дам на туз 9. В принципе, нормально играли, На этот даже лоба И у нас туз. Дай девяточку. Две буби, а тут тоже буду по ба банк идти. Так, у нас тут сбрасывать. Да, вот у нас вот пришел нац. Причем нам нужен черва нам нужно еще до полного кайфа. Так, мы ну здесь будем 8-9 валет у нас вот с редро. Будем ставить. Да, тут король приходит. Наверное, вот так поставим. Король будет наш оппонент. Так, рис. 7, да, вот он. И вот. Везде меня ждут. Не успеваю комментировать немножечко, побыстро пошел экран. Двойку мы не ловим. Да и вот две пары. Ой, две пары. Я, наверное, в банке буду идти. Так, так что у нас там было-то? Свалил да? туз валет пришел 10 король так что у нас тут туз валет туз валет да так она там хорошо хорошо так вот здесь да дама ага. Вообще ничего чуть нету. Игрок, в принципе, нормально мне подыграл, конечно. он не знаю на чем там играл, но вообще на мусоре. Он делал ререйс. И причем он тусвалет валет. И рейс-ререйс. Вы видели, да, все? Короче, во банку нашел на свои все фишки. Видите, вот прибыльные здесь такие вот игроки играют, я имею в виду, на которых можно заработать. Дама, король у меня фолд. Так, что у нас тут вижу? Не хватает нам еще одного стола. Это будет 15, в принципе, я их Не считаю. Единственное, я уже определил их. Тут будем наверное, колить колеть тут здесь да тоже да вы видите как в принципе играют здесь на таком лимите так ту 6 ва банково колеть не будет меня видите тут линия таких столов и вот когда у меня она выйдет вот сюда тогда у меня будет 15 столов пока что я думаю я тут 14 так, туз валет, фолт. Ну и тут мы, наверное, закроем. Да сейчас это 87. Единственное, сейчас надо проверить. Я сейчас пробегусь. Везде, везде ли мы участвуем в турнирах, потому что у нас бывает, что отключается немножко. Я тут, может, не успел, может, бы много прокомментировал, проговорил. Так, туз нам двойка Туз-8 нужна. Да, тройка там была. Пятерка нам не доехала. Попробуем ее еще поймать. В принципе, он нам дает благоприятные шансы банка. Я сейчас прощелкаю здесь по турнирам. Смотри, ну вроде мы везде играем. Раз не, не, не не доходит она нам да у него восьмерки были 9 валет черви нам надо валет короля буду поднимать здесь доходит два вольта я здесь буду уже поднимать и что у нас тут происходит да у нас закалировал что у него было нет узы были Никак он их не хотел сбрасывать. Так, туз 5, но у нас здесь ничего нету даже. Ни одной черви мы выкидываем. Опять нам на этом столе туз король резерили мы. Опять будем подъем делать. Ну, король 9, я зайду. Две буби. Туз у нас на столе. Я буду подъем делать. Еще туз. Да, у нас закрылся в принципе неплохой вариант. Король Буби здесь нам нужно валет. Тут тоже неплохие шансы у нас. флеш -дро, что ли? Открылся, вот видите, у нас 15 стол. И вот они, как я сказал, в ряд выстроились. Так, нам надо теперь... Да, Фулхаус нам надо поймать остается. Мы его ловим. И, наверное, вот мы ставим. Интересно, будет ли он скалировать. Хорошо бы, если он -банк пошел. не стал у нас калировать так 68 дама король нас подъем опять тут мы будем поднимать король туз туз валет ничего нету но в принципе такая сухая доска посмотрим что что там есть Две да пятерки тоже будет подъем у нас. Десятки, но я буду поднимать, да? Не помню, как я разыгрывал эту руку. Ту свалет у нас даже два колера. Поэтому больше мы ставить не будем. Еще одна дама выпала. Попробую поднять. И десятка. Я думаю, идти во банк что у него будет дама тут 10 подъем будет 6, 6, 9 ну, тут по шансам банка нам коллировать надо будет у нас тут флешдром И нам десятка выпадает, я думаю, буду ставить. Да, но ну он нас представляет. Я думаю, что тут все-таки надо будет забрасывать свою руку. Она давно как не прибыльная. Так, у нас, да, тут? Туз, король, рейс, рейс, рейс, я буду выбрасывать. Что у нас там получается, да? Посмотрю. я. Вот, туз, король, в принципе, у нам. Это вот эта рука нет. Ну ладно. Быстро, быстро двигаются столы. Так, три буби ни одной у нас нету, нам валет нужен. Я буду ставить. Да, и мы получаем фолт от двух, двух колеров. есть но она низкая валет 2 фолд в чем никто не ставит очень странно ну, давайте мы в принципе будем атаковать я лежал ну да этот сброс был 2, 7, 9 валет. Двойки буду подъемом заходить и драма король, в принципе, я что-то не пойму, конечно. Никто опять не ставит. Наверное, будем ставить. Здесь фолт, и здесь, здесь показывает. Ну, мне там, в принципе, не важно, что у тебя говорит, что ты сбросил. 10 король будет подъем, да, и тут тоже мы забираем. И у нас тут 10 э, король... Крести будут давать флеш, Я буду ставить. Так. 8, 2 и fold, 3 дамы тоже фолт. Ничего пока нам не заходит. Так. И вот здесь мы будем калировать. В принципе, были приятные шансы. Ту-6. Нам нужно 3, 8. И вот у нас 10 дам Здесь тоже, в принципе, Хороший Хороший флот нам пришел Так 83 Ее нам не доходит Да, девять На тот Тут активно, конечно. Активно ставят. Я тут решил сбрасывать. Шесть, да, но ну, будем ставить, да. Да, нам не доезжает ничего. Двойки, двойки тоже не вижу, но давайте еще раз мы нет не приходит нам двойка. Так, король семь фолд двойки, но ну, нету двойки, ребят, будем сбрасывать. Так, опять я сейчас пробегусь. Восьмерка нам пришла, ну. 10 валет подъем, валет дам будет тоже подъем, тройки нету, но давайте еще раз попробуем. В принципе шансы нам дают отличные для кола. Так, везде мы да вроде играем, нигде у нас нету, что мы отсутствуем. Да, 10 у нас есть, и валет, ох ты, и валет у нас тут есть три тройки, но нету тройки да. 10 валет да, валет дама да приемли все карты хотя мы и поймали да, вот у нас валет Большой стейк у нас тут. Эх ты, евшкин Кот. Король, да, отличная рука. Восемь. Туз девять, девятка есть у нас. Дама, да, это будет рейс? Шесть, семь, восемь, девять, десять, пять. Девять, да, десять, пять девять. Балетус Дама, да, давайте будем переставлять. на да, две пары там туз 3 будет рейс так 6 нам пришла но нам нужно 10 5 10 5 6 до да? не доходит на рука у нее две девятки были. там прилично мы поставили но ну, просто за счет большого количества фишек я, можно сказать, тысячу мы туда врюхали. Ну, в принципе, в целом так. Мой рейс, рейс в до да, королей. Шестерки тоже подъем. В принципе, в целом пока игра идет отлично. Но надеюсь, не будет переездов, которые меня, как сказать, и всю такую игру мою банят так если вот так вот играть как оно сейчас играется то в принципе я очень рад так шестерку давайте заколем мне кажется я должен поймать ее тус пять да смотрите пришлось угадать я поймал шестерку ну, в принципе это отлично так у нас тут ваш драм да ставить ставить ставить ставит. на вольте что ли играло? не выкидывать конечно этот тут банк мы идем на здесь было и у него ничего туда вот, ничего нет у него принципе много хорошая рука у него была у туз 70 рейс будет туз король тоже мы будем идти. и туз 6 будет тоже рейс Давайте опять проверим. Долго я там концентрировался на раздаче. Ну и туз, король, давайте дадим его все-таки. Нам нужна дама. Не, не нам его добрать. Валит дама, тоже будет рейс. Ех, а вот здесь мы немножечко подотстали. да? Не, не хотелось бы не хотелось бы мне проигрывать все-таки хочется затащить все все столы у меня все шансы есть давайте вали дам мы будем калировать дама дама дама да я, дама, еще одна и в принципе мы один стол побеждаем в турнире занимаем и первое место действительно мне пришла дама Так, сколько у нас получилось? 4 доллара 14 центов, да? Это первый турнир, который, в принципе, мы побеждаем. 8 дама. 7 дама тут то же самое. 5, 8 болец 7, да? Так, давайте мы их сейчас расположим нам, чтобы нам было видно. Да, вот так вот. Ну тус 2, я думаю, буду манготь. Навряд ли он будет колировать меня. Ну и нам позволяет, в принципе, количество фишек это сделать стек в три раза больше его да мы забираем 4 gamma fold 65 в принципе короткий стек тоже дама call я буду идти в банк в принципе у нас один red есть и непонятный для меня игрок но буду его пробовать изолировать конечно в принципе думаю, что это правильно так тут e 10 у нас я буду подъем здесь буду делать в принципе не так уж то и большой да тут так тоже рек у нас ну раньше я мечал разными цветами сейчас просто красным я их поставлю так валет король во банке не пойду да у нас есть 6, 7, да, 6 король и дома здесь коробу подъем делать да у меня 6 есть наверное вот так сделаю все таки тут Так, вот тут я сбрасываю, конечно, руку свою, потому что... Мужчина в банк нам говорили то, что наша цель занять... Да, тут нам надо Буби, девять. Да, нам короли приходят. Да на шесть. я, наверное, колирую тебя буду. Что у нас получилось? Я что-то так. посмотреть смотреть, где мы что здесь это? Может быть, это и ошибка, конечно, но по ну, крайней мере. Так, туз 8, да? Туз 3, ну, тут две десятки. Так, где тут у нас? <с> Забрали мы на Туз 3 тут. Где наши тут были? в банк, в банк он пошел и мы не у него там валет король 4 до да. ни никто ничего не сказал я передам 6 король 10 дама будет рейс. И идет вабанк. Ну тут я буду сбрасывать. В принципе, не такой большой стек, но, конечно, больше его, но я думаю, я еще поиграю. Так, тус Два-два здесь идет это, но. Хотя на срэк сбрасывать двойки свои. Тут почитаю дама валет, тоже фолт. Нам тройка нужна бы здесь. 10 дам тоже будет у меня рейс. И 3 дамы 1 масы, да, я наверное заколю его. В принципе, я смотрю, что и это выгодно. Побеждаем второй турнир, занимаем третье место. Это 2 доллара. 42 цента общий выигрыш. Тройка нам не приходит. Ну то с короля, наверное, здесь во банк уже буду идти. В принципе, надеюсь, что мне повезет. И не сорвется наша рука. валет Фу, тут наверно буду в принципе 6 человек осталось и 6 9 15, отличная рука но я здесь буду банк идти давить рега эх вот это конечно не совсем хорошо пришла буби нам пятерка нужна выдавили так на туз король что у нас здесь получилось то где это до да, четверки ну там в принципе, фишек мало было Сейчас мы попробуем найти туз король Туз король Сюда 670 писшек было. Мы здесь удвоили. Кузда, я буду сбрасывать. Тус, ну, но... что-то он так прям показывает. Правда, увидел, мне там показал. Пока мне здесь, конечно быстро проходят раздачи так 86 да король 5 вроде за этим столом до да, 79 он показал мне блеф свой но ну, принципе получился блеф значит он получился так тут с 10 я, наверное, буду калировать ничто нам не заходит И король 10 я буду рис ставить ну 4-3 наверное, я пойду Туз Король тоже будет рейс. Мне нужно здесь а, четверка, да? Четверка Туз. Да, тут нужна дама. Нам не приходит, то есть он ставит. Король нам нужен. Да, он сбрасывает. Забрали мы здесь 510 фишек. Короли, ну что нам бабанк придет? Ну, поможет нам удача. Поэтому. в принципе вот в целом знаете что хочу сказать что вот если всегда было бы так по карте то в принципе у меня были бы еще получше шансы но наверное, это и есть покер что бывают вот такие переезды поэтому будем исключать их каким то образом я буду здесь ставить даем Old Fold, в принципе, меня это радует. Туз 8 У нас вот здесь мелкий стек. И тут тоже два. В принципе, у нас картыша Туз король подъема, У нас здесь стрит дро. Две девятки, да? все-таки туз валт подъем у нас и такая у нас вот аккуратная игра проходит так и мы здесь занимаем пятое место со своим коротким стеком принципе тоже поздравляет У нас 3 10 Десять король я буду сбрасывать здесь. Девятки. Да? Что-то они так мелко ставят, что они вынуждают мне сделать побольше ставку. Да, валет у нас здесь заходит. и Он опять ставит сто. Видно, у него десятка. Да, нам надо как-то подниматься вот на этом столе, ну пусть 8 я буду коллировать, да и мы забираем, Да, не, не доходит нам, ну 5 короля буду идти в банк да поможет нам удача наша. валет я буду резить да и здесь наверное я буду идти -банк, в банк на пятерках ну, и да мой валет я буду закрывать два банка идти да все подбрасываются. в принципе это тоже прекрасно 10 король фол да вот тут у нас второе место 2 доллара 5 центов. Так, ту свалет калировать будем. валет есть, да? Так, и того это у нас то ли третий, то ли четвертый стол. У нас плюс идет. Я попробую ставить. оставлю да и фолт мы получаем от игрока Но здесь я тут 9 буду сбрасывать 4,10 фолт, 10 король тоже у меня тут короткий стек <coughs> почему-то туз 3, да одномасный. Давайте зайдем. Давайте зайдем на туз 3 Восьмерки я буду поднимать здесь. Да, у нас есть туз. И он сразу почему-то идет в Знаю, Блев это с его стороны, или что? Это похоже на Блев, конечно, да? Ладно, мы сбросим да вот восьмерки у нас Здесь десятки. Три король, да? Восьмерки нам пришли. У Хауса пришел. Я так не стал много ставить, в принципе. Туз валет. И тройки нас есть. Давайте попробую поставить. Валет дама там. Король семь, да. Да, ничего у него там нету. 10-7 будем резером наверное. у нас один регуляр и один неизвестный человек для нас так 6-4 фолт так ну давайте вот еще нам сколько столов остается выиграть в принципе, у нас все шансы для этого есть, да? 3-2 буду сбрасывать. Туз-3 тоже, в принципе, у меня не такой король-коротыш сидит. 370 фишек. Так, 3-5. 6 дама, да, но я буду сбрасывать, в принципе. Так, не буду я. Ну и валет. 5, я уж не знаю, что с ним делать-то, -мо, ну давайте <звы> идти. Ну что у нас делает ошибку, и сбросит. Да, валит 5 нам надо. Король, ну, что мы здесь занимаем. но ну, и ту с королем. Я, наверное, буду вынужден сбросить, да? Как вот здесь есть правильно играть? 450 полстек, ну, наверное, в пойду, скорее всего колет кто-то, ну, надеюсь, это будет прибыльный будет во у меня это рискованно, конечно. Дать я сброшу, вот так вот я напряжен, волнуюсь и не всегда люблю смотреть, когда такая у меня рука вроде монстра, но он меня заколол, да, не получилось у нас. В принципе затащить турнир не переехали да вот мы тут здесь переезжаем поэтому минус один турнир у нас увы прям на эти так вот разочаровался я немножечко что и видите это был переезд Ну ладно, чешушь. Ж... Не судьба. Илья городецкий был прав. Не получается выиграть все турниры. Никак мы не можем поломать вот это вот. Ах. Ладно, играем дальше. Посмотрим, что у нас получится. валет будет рейс у нас да очень жаль что переехали прям вот не могу успокоиться давайте за колю да попробую 8 дама 3 8 да вот так мы не знаю чисто так вот здесь здесь третье место чисто закрыли но в принципе у нас стек большой я жду это выгодно закрывать того у нас осталось э, 7 столов из них вот в одном мы выбыли в принципе у меня наверное правильный рейс был все таки мы были постарше так, король калируем мы игрока. Все-таки я когда-то все 15 турниров выиграл. Так, у нас есть вот коротыш, я вижу. все никак у нас не зайдет. Хорошая рука, чтоб нам удвоиться. Да, да, да, да. 10-2, тут, в принципе, вы знаете, такой вот фалын такой идет. по банк такой. Ну, мне 95 мишек, конечно, я буду калировать. Туз король, я, наверное, тут пойду банк. Вот просто вот такой вот, не знаю я расстроен. Расстроен немного я расстроен. Да, мы валет был подъем делать. Все были шансы у нас на победу затащить все турнирчики. Так, 7, 2 лет 2 я буду сбрасывать. Не настолько я пока еще обречен, Шульдатус 7 здесь. Так, у нас здесь что у нас есть 7 человек. У нас здесь еще. 7 человек у нас тут. Давайте здесь во банк идти. Хорошо, бы если у него было там туз-2 или 7 король, вот у него вот этот должен в принципе сбросить. Вот заколить баскет дед. Да, у него 9,5. Да, отлично. В принципе, знаете, вот по раскладу так вот все получается у нас. <coughs> вроде угадываем. Он прям как ждал, вот меня, знаете, так вот. Сидел, ждал, пока рейзом зайду. Да, сброшу я свои десятки. В принципе, так вроде неплохо. Вот этот играет человечек. Туз, да? Буду калировать. обезьяну эту. Четвертое место. Да. Туз дама. Так, где? 3 у нас есть тройка. Я думаю, что там они играли. Ох, и тут прям тоже. А, это обезьяна у нас тоже здесь играет. А где она еще играет? Может быть, ее надо отметить, да? Так, что у нас здесь получилось? 9.9. Ну, в принципе, вот мы. Я тоже буду сбрасывать. Туз 3, d да? Король 9. Ну, тройка нам доходит. Надеюсь, это будет сильная рука. Да, мы выиграли на туз 3. Мы и делали подъем. Так, ну здесь мы будем сбрасывать. Осталось у нас тут 6 столов. 6 столов. Давайте найдем, где у меня здесь 6 столов. Вот они у нас 6 столов и откроем их. Таким образом. Туз король я буду калировать. Здесь тоже у нас по-прежнему 7 человек осталось не выбывает никто из турнира тоже кол ничего не заходит четвертое место мы здесь вот занимаем ну в принципе как сказать я тоже доволен 6-8 бабанку он идет 10 дома я буду выбрасывать и мы видим еще колер девушку наверное, буду, буду сбрасывать 6 5 10 валет да туз 5 да туз 5 на этот тоже наверно буду выбрасывать не та ситуация в принципе тут стек большой и ранняя позиция можно было рейзом зайти если хотя бы тут около района 3000 хотя бы было бы да колирую его да, он будет кодировать. Дама нужна 8-7. Да, дама он ловит. И, в принципе, мы тоже попадаем на язык, занимаем четвертое место. 2 доллара 30-20. Общий выигрыш. Так, и здесь мы с коротким стеком, да, были. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут было, да? До скольки мы тут опускались? Один алын. Еще алм 250. Это, в принципе, нужно дне были, да, и вот четыре стола у нас осталось. Да, давайте найдем четыре стола. Вот эти у нас тузы у нас пришли на нижнем столе. Тоже отлично. Четыре. Ну, будем здесь подъем такой небольшой делать, да. Здесь, наверное, колом приходится зайти. Да, туз приходит нам. Ва-банк будет, да, он в будет идти. Это, в принципе, как-то было уже оправдано. Ту с вальданом приходит. Так, пятерки, пятерки. Что нам делать с пятеркой? Ловить ее или что? Давайте попробуем. Девушка с рогами. М -м да, что же у ней там есть? Она как Но явно здесь. Та он не есть, все-таки она первая рука, она ставила и продолжает ставить. Просто сбросим свои пятерки. Да, тут full house. Так, что у нас здесь на верхнем правом столе? Спидолгу у нас тут идет игра, что-то. Баскет, дед в принципе, регулярный игрок. Ангетка тоже. Так, вот эти вот две обезьяны, да, 8-9-6. Так, обезьяны здесь. С рогами здесь, да. Так, 6 валет ну, здесь Фолд регуляр против Арсена посмотрим что из этого будет вау король ему нужен давайте будем болеть за него все-таки нам ага король отлично он ловит и в принципе осталось 7 человек нам надо все-таки продержаться Туз здесь я буду на данном туз пришел Надеюсь, там у него мелкая пара. Здесь я буду ставить, потому что две крести. И он переставляет. Нужна. 10, 9, 5 туз. Да, у меня там Блел был. В принципе, считаю, я правильно сыграл. но туз король. Да, удваивается не совсем. Не совсем, конечно, это хорошо. Потому что у меня теперь короткий стейк. Я не знаю. Третий раз нам повезет, когда мы в банк пойдем. Ну, в принципе-то. Да, ну, я хотел сказать, на ну, корочеся я не пойду в банк. 10-8 тоже, в принципе, не так-то уж и. там у него, ох ты. Ну, здесь, наверное, приходится Надо вот так ставить. 6-2 я буду выбрасывать. 4-7. Да, здесь, конечно, не заходит нам пока рука. хотелось попасть в призы я думаю мы попадем все равно так сколько мы здесь забрали 2 750 настрогали да 5 9 здесь сбрасывать будем да он ловит 37 здесь я уж не знаю тоже придется сбрасывать сбрасывать конечно есть то его заколит Тоже сброшу. Ну вот у меня монстр пришел, в принципе. Постараемся забрать. получилось у нас все-таки дотянуть тройка ему пришла и флеш и в итоге у нас минус два стола пока что 66 до да. был рейс 400 я сброшу Да, вот мы еще один стол затаскиваем, но, в принципе, второе место здесь у нас 3 доллара 43 цента, но все равно немножко, конечно, я расстроен. Два стола мы... Каким-то образом мы два стола проиграли. Ну, что же, будем, будем размышлять над этим делом, как говорится. Так, давайте два стола расположим. Вот у нас расположение двух столов. 9 валет, да, 9 валет. Но здесь нам, наверное, чекать надо будет. Да, девятка есть. Валера против нас играет. 9 5 у него, но я буду идти -банк. Ну Да, мы давайте запустим наших, да. не буду я заходить байна большие разыгрывать руку мне в принципе так туз король тоже блайнда принципе приличные, да да кол он заходит но я не знаю если у него программа может быть он на меня ориентируется вроде ага вот тут все таки не дал валера мне ва-банк пойти я скорую пенсию буду сбрасывать надеюсь там тузы что-то он так хитро мне кажется показалось мне поставил эти 150 фишек И нет, у ним там ничего 9.2, но мы будем сбрасывать эту руку. И 10-6 мы тоже будем выбрасывать. Четверки у нас. Ну, это будет рейс если никто не посадит в размере так 600 фишек то есть еще 500 я поставлю против этой обезьяны Хотя буду колировать ангетку ангентка и здесь мы видим что человек зашел в игру я наверное здесь даже буду идти в банк все-таки он хочет флоп посмотреть да, да, он посмотрел в этот флоп. Да. С тузами на тузы мы нарвались. Ну, надеюсь, еще мы в игре, что... Четверка нам не доехала. Ну, король 3 здесь. Три вот рейс буду выкидывать ее. узах он вот так решил зайти просто заколировать 200 фишек и я думаю что это рискованно он сыграл но тем не менее правильно наверное он выиграл да тут full house и 10 валет я два банка идти да вот мы вылываем из турнира шестым в принципе тоже не дотянули мы и так это третий стол и у нас тут вот один такой вот остается так, у нас здесь, что у нас здесь получается? Тут короты, что в принципе, малыш, смотрю, его давит, и десятки давит. Дай. Как нехорошо он его так удвоил-то. Что у него там получилось-то, как так сыграли Тань Да, удвоил он его. И тут немножко придется нам поиграть, да. В принципе. Валера как-то тут уже смотрю. Слил свой стек, вроде у него он по побольше был. Давайте посмотрим, да, вот у него там 2200 было. Две. На двух тысячах, смотрю, он, в принципе долго-долго-долго держится так ладно и в итоге у него тут 565 фишек и он в принципе наверно идет на выбывание играет конечно вот этот вот человек ну, у девятки это хорошая рука я думаю что постараемся как-то хорошо сделать но я новабан на пойду не буду я ее разыгрывать Да, в принципе валера ну, нормально как бы сказать по игре по карте что ли играет в отличие вот от этого мне кажется он бы моей девятки 2 10 я тут нам полом буду коллировать одномастные банка 700 фишек почти 800 разумно было с его стороны здесь рейс сделать. Наверное, в районе 600 фишек если у нее стоит рука. Конечно, я буду сбрасывать. У нас есть десятка, но я посмотрю, что. Буду представлять. Да, там, в принципе, последняя рука это. Очень часто на блев похоже поэтому я получил информацию подъемом своей ставки действительно ли там десятка или какая-то рука сидит но оказалось что это просто была такая ставка тоже в получении информации Король туз нам зашел, но ну, здесь хорошо бы если этот человек пошел бы в банк. Не, он не идет. Ну я буду, наверное, здесь три блайнда делать и колировать до да, этого человечка. Да, везет ему этому у нас уже была одна такая раздача да вот где мы видели что у меня рука сильная была и нам также делилась по 50 процентов туз у нас пришел привет, привет Так ну мы ее будем здесь выбрасывать наверное да так туз 7 в принципе 400 пишек уже фолд а, два коротыша у нас здесь Восемь король <coughs> в принципе мне знаете нравится тоже такая рука вот в данной ситуации Возможно, даже я Валеру буду калировать, его Аллын, если он пойдет. Ну, здесь даже заш зашел. Зашла вот это с рогами, я буду чекать. fold 6 7 так есть еще один вариант да нас следующий ужин через 4 минуты потянуть время чтобы подросли блайнда и в принципе игра уже пойдет немножко поживее придется здесь заколить у нас флеш пока Ставить. и в принципе мы почти 2000 пешек забираем ну, здесь дама король я тут конечно тоже буду ставить даже полировать наверное. надеюсь да и вот тут в я буду лабора идти Да, да, man. да, нам фухаус пришла и завершаем мы свою сессию вот на такой приятной раздаче, где мы заняли первое место и поймали свой фухаус. И наш выигрыш составил здесь 4 доллара 42 цента. В принципе, спасибо за игру спасибо за внимание скажем так подытожим из 15 турниров мы выиграли выиграли 12 в принципе это, тоже скажу так ну, хороший результат и в итоге у нас плюс 10 долларов мы подняли за эту сессию за эти час полтора скажем ну, до встречи за следующей сессией. Надеюсь, мы выиграем все 15. Удачи!